بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين О Аллах, очисти меня в этот день от грехов и просудков, и испытай, как испытываешь богобоязнь О принимающий раскаяние грешников. Во имя Аллаха, милостивого милосердного. Сегодня мы хотим знать, что подразумевается под выражением «О Боже, омой меня» в этой молитве. Вода очищает от всех загрязнений, потому что вода удаляет всякую грязь в каждом месте, где бы она ни находилась, и становится причиной очищения. В этой молитве мы просим милостивого Бога омить и очистить нас от грехов, чтобы никакой от греха не остался на нашем теле и в душе и не был препятствием для приближения к Богу. Поэтому смысл омовения кусли это очищение от скверных грехов, чтобы мы смогли достичь высших духовных степеней. Господь известен тем, что скрывает недостатки своих рабов, никогда не пожелает того, чтобы один из его творений открывал недостатки другого. В этот день мы просим милостивого Бога, значит знающего, а недостатках каждого очистить нас от всяких недостатков. Вассаламу алейкум,